И вот рассказу Кирилла можно верить. А знаете, почему можно верить? Потому что он бывший спортсмен. Я вот всем спортсменам верю. И я даже не хочу говорить, какой он спортсмен, потому что он, он сам сейчас скажет, какой он спортсмен. Я занимался академической греблей. Максимальный результат самое место на первом СССР по академической гребли в двойке. Также очень победитель городских соревнований. Еще и в других видах спорта. По спортивному ориентированию был победителем Ленинграда и области спортивными и еще у меня были соревнования пара мрыстников которые тоже выиграли и сломал руку прикольно вот, руку значит, занял первое место я, я честно говоря не понимаю почему я с ним все время работаю. работе только когда надо расставаться я понял с каким человеком я имею дело это вообще круто да я вот так вот мнение вот этого вот, вот, вот. руку потому что это вот это все я как сам стал бегать я всех спортсменов просто вдвойне в стал уважать